Те, кто хотят заняться майнингом, но не хотят покупать дорогостоящее оборудование, всегда могут поставить простой плагин в ваш браузер, который будет пассивно майнить биткоины. Одним из наиболее удобных плагинов для майнинга в браузере является CryptoTap. Просто установив плагин в Chrome, вы начинаете зарабатывать биткоины. Сразу надо оговориться, что для того, чтобы действительно зарабатывать таким образом, вам надо будет развивать партнерскую сетку, потому что сам по себе плагин зарабатывает немного. Но есть и хорошая новость. Компания CryptoTab сделала собственный браузер, в котором майнинг биткоинов происходит в разы быстрее. По сути это тот же Google Chrome, только со встроенным майнингом. И здесь действительно можно зарабатывать. Не только на партнерке, но и майнингом в браузере. Вот так выглядит процесс непосредственно. Но тех же кто сомневается, что Cryptotap платит, он действительно платит. Вот у меня общий заработок 1.5$, а на балансе сейчас 0.3$. То есть около доллара я уже вывел. Вот мой кошелек, на который я выводил биткоин из CryptoTab. Действительно, вот он, этот доллар здесь находится. Ну, для совсем неверующих, давайте попробуем сделать вывод. Еще один плюс криптотап браузера. Здесь значительно понижен порог вывода. На данный момент минимальная сумма для вывода 1000 сатоши. Что ж, давайте попробуем вывести эту сумму. Посмотрим, как быстро она придет. Вывод средств. Запрос отправлен. Сейчас я поставлю на паузу и покажу уже, когда они придут. Выплата за него немного больше времени, чем я рассчитывал, тем не менее, она пришла, выполнен, проверить транзакция рабочая и в кошельке она тоже присутствует. Как вы видите, Криптотап платит и майнинг в нем происходит тоже довольно таки неплохо. То есть вот с последней выплаты уже В Основным заработком здесь тоже могут стать рефералы, так что приглашайте сюда пользователей. Надо понимать, что, может быть, мы зарабатываем немного сейчас, но курс биткоина сейчас 6500. Недавно он был и 20, а кто-то говорит, что он будет и 100 тысяч. Так что сейчас мы набираем немножко биткоинов, ничего к этому не прикладывая ни денег, ни труда, и складываем их в ваш любимый кошелек до лучших времен. Добро пожаловать в майнинг!